Техника рисования «Сухая кисть. Масло» – это обзор материалов. С вами проект «Рисуем вместе» с Татьяной Артыковой. Так, друзья, если тема рисования сухой кистью вам интересна, поставьте, пожалуйста, лайки. И я продолжаю. Итак, сейчас на экране вы видите основные материалы, которые используются в рисовании данной техникой. Более подробно чуть позже, потому что можно добавить также и другие еще краски, другие кисти, ластики и так далее. Подробнее об этом будет чуть позже разговор. Итак, в первую очередь для рисования в технике сухая кисть нам понадобится акварельная бумага. Хочу сразу сказать, что бумага может быть не только акварельная, но и пастельная. Подробный обзор о бумаге для рисования в технике, сухая кисть будет а, в последующих роликах а сейчас пока делаем общий обзор итак почему я говорю об акварельной бумаге нам необходимо чтобы бумага имела определенную фактуру вот сейчас я вам приближу посмотрите и эта фактура создает некую такую прозрачность и кисточка оставляет след очень мягкий Следующий материал это вот такая щетинная малярная кисть продается в любых строительных магазинах подробнее о кистях также будет речь чуть позже это вот основной инструмент в данной технике большая кисть далее мы работаем масляной краской. В принципе, можно работать практически любой масляной краской, но я в данном ролике привожу вариант индиго. Можно также использовать и сажу, указываю. Эти краски они хорошо растягиваются, поэтому начинать лучше всего именно с них. Опять-таки, более подробно о красках я расскажу в последующих роликах. Кроме малярной кисти нам понадобятся также и художественные кисточки, это может быть синтетика, это может быть щетинка. А в целом нам будет даже достаточно вот таких двух кисточек, я имею в виду по размеру, то есть это у нас для средних размеров а, плоскостей и а, тонкая кисточка для проработки мелких деталей. Можно также применять еще какие-то кисточки, но это не сейчас, это позже будет. Далее очень важным инструментом в этой технике является ластик. Ластик это не только исправляет какие-то ошибки, это также и материал, который рисует по свежей краске, он дает очень интересные следы, оставляет и таким образом, очень классно и ластиком рисовать подробнее о ластиках, о том, как их резать, это также будет в других видеороликах. И не менее важный инструмент это обычное бытовое машинное масло. Его нужно будет немного, совсем чуть-чуть. Для чего мы это применяем? Для того, чтобы работать более мелкие детали. То есть техника сухая кисть позволяет нам работать как большими плоскостями, создавать большие объемы. Вот таким образом, сразу создавая нужный объем, так можно и работать мелкими кистями, создавая определенные тонкие линии. И для этого, конечно же, нам понадобится масло. Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и все, что нам необходимо. Это обзор был основных материалов, но есть еще и дополнительные, которые значительно облегчат нам работу. Дополнительным материалом здесь может быть вот такой карандаш-ластик, который позволяет прорабатывать мелкие детали, то есть уточнять, если в каких-то местах ластиком будет сложно добраться, то карандашом-ластиком мы можем проработать детальки. Кроме этого, часто я использую вот такую наждачную бумагу, это нулевочка, для того, чтобы время от времени чистить ластики. Ластики очень быстро пачкаются в этой технике, и я постоянно их чищу об наждачную бумагу. Также... Нам очень хорошо помогут вот такие ватные диски. Хорошо, если они у вас будут под рукой. И, конечно же, бумажные полотенца. От бумажное полотенце мы будем снимать лишний слой краски. И это позволит создавать нам очень мягкие, тонкие штрихи. И для того, чтобы было понятно, как приблизительно происходит работа, Кисточка у меня уже здесь набрана, и вот таким образом мы создаем легкий тон, который не имеет штрихов, что позволяет нам делать нашу работу прозрачной, нежной. Далее. Чуть-чуть покажу вам, как работает ластик. То есть, ластиком, в принципе, мы можем создавать, ну, какие-то вот такие контуры. И вот таким образом будем, скажем, ну, можно что-то вот такое, вот такой объемчик, да. То есть, ластик очень хорошо снимает, и мы можем им работать, рисовать вот таким образом. Друзья, если вам видео показалось полезным, и вы хотите дальше изучать мои уроки смотреть, то подписывайтесь на мой канал и смотрите следующие мои видео, кликнув по кнопочке в правом верхнем углу, либо под данным видео. С вами Татьяна Артыкова, всего вам доброго, до новых встреч!